всем привет сегодня будем готовить необычный холодец из куриного филе делается он легко и быстро интересен тем что в отличие от привычного холодца не варится а запекается в духовке рецепт очень простой из серии все сложили и забыли блюдо получается вкусным и красивым необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео первым делом нарезаем куриное филе мелкими кубиками Затем перекладываем его в миску, выдавливаем туда чеснок, добавляем соль, перец, сладкую паприку, быстрорастворимый желатин и хорошо перемешиваем. Вливаем воду комнатной температуры и размешиваем до однородного состояния. Теперь берем форму для выпечки кекса, смазываем ее подсолнечным маслом. И выкладываем туда подготовленное куриное филе. Массу хорошо уплотняем. Накрываем форму фольгой и отправляем нагретую духовку. Запекаем 40 минут при температуре 200 градусов. По истечении времени достаем форму вместе с решеткой из духовки, снимаем фольгу и даем остыть до комнатной температуры. Затем отправляем будущий холодец в холодильник не меньше чем на 3 часа, а лучше на ночь. Застывший холодец переворачиваем на тарелку. Снимаем форму и украшаем листиками петрушки и хреном. Также подойдет любая другая зелень и соус на ваш вкус.